Вам оформили паспорт в 2020 году, в августе да. месяце, и вы отказываетесь его получать, потому что вы считаете, что в данном паспорте допущены ошибки. Это не только я считаю, это подтверждает горожана в своем письме. По поводу вашего обращения. У вас как бы претензии, чем вы недовольны? Основная моя претензия. Зачем с -с -с. я должен получать паспорт, который не соответствует правилам русского языка? Сделана заявка. Вместе с тем... Знают, что они допустили ошибку. Они меня принуждают. Зачем мне это надо, я вас спрашиваю. 773 мы трогать не будем. Давайте. Пять месяцев мне ни ответа, ни привета. Поэтому я вынужден писать на имя президента... Можно по тексту. Они признают то, что паспорт... Является недействительным Поскольку в нем ошибка Выполняют свою работу в соответствии с инструкцией Правильно? Да, и они ее нарушают Принуждают меня к получению Подпадаю под уголовный кодекс Но сидеть-то мне придется за это Вы все проверите и убедитесь Что это действительно так тому и есть Пешков такой мне это написал У них какие-то другие корыстные цели Если они допускают такие ошибки Какая интересная оказия происходит У всех людей... Паспорта недействительные. Вопрос, что с этим делать? Выходят голосовать. Не имеют права даже свой голос на выборах выдавать. Да, мы, конечно, разберемся. Они саботируют данный приказ и выдают недействительные паспорта. Саботируют весь этот процесс, направленный на дестабилизацию в Российской Федерации. Целенаправленно подрывает государственность. То ты никто. В этом государстве А что такое государство без граждан? Это ничто Вот Будем разбираться Тогда что получается, что в Российской Федерации Нету граждан? Вот и все